Приехали мы в Эмираты, а точнее в Фуджейру, посмотреть тачки, может быть принять решение, чтобы перегнать какой-нибудь из них в России, но мы столкнулись с несколькими проблемами. Нашли автоплощадку в Фуджейре, здесь автомобиль с пробегом, здесь написано только год выпуска, ни пробег, ни цены, никакой информации нет и, соответственно, продавцов тоже не видно пока что. Сейчас будем искать. По лакокрасочному, машины все далеко не в идеале. Ну, смотришь на автомобиль издалека, вроде симпатичный, подходишь и видишь это. Просто умотанные машины, подходишь, смотришь нюансы, начинаешь хвататься за голову. К данному автомобилю мы подошли, сразу понимаем, что по ЛКП есть проблемы, фары мутные. И это мы даже не смотрели техническую часть автомобиля. Смотрите, какой прекрасный Lexus издалека. Если подойти ближе, то все намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Смотрите, в каком состоянии лакокрасочное покрытие. И все вот такие машины стояли, продавались на площадке. Чаще всего можно увидеть Фуджери, Лексусы, Lexus, Toyota. В основном отдают местные предпочтения внедорожникам, пикапам, и на площадках их также было много. Большая часть машин тонированы. Понятным причинам на улице вот в данный момент 42 градуса жары. Вообще здесь нормальное явление оставить машину с открытыми окнами. И здесь никто ничего не возьмет. Такие люди. Дубай, конечно, больше премиального сегмента. Фуджера этим не славится. Но мне хотелось все-таки найти какую-нибудь необычную машину. Все семь дней отдыха нам это сделать так и не удалось. Подписывайся на канал, ставь огромные лайки. Пока!